Как же приятно продлить себе летнее настроение хотя бы лучами теплого солнца. Теплая погода, установившаяся на территории Татарстана, продлится как минимум до следующего вторника. Однако ее нельзя считать бабьим летом в традиционном понимании. Об этом сообщил заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев. Классическое бабье лето – это когда высокие температуры, сухая погода – и все это определяется антициклоном. Мы его называем блокирующий антициклоном. А вот современное бабье лето, можно об этом выразиться какой-то натяжкой. Почему? Потому что у нас теплая волна воздуха. Это нынешнее так называемое бабье лето, Она сопровождается осадками. А Она должна быть сухим. Поэтому мы его называем, пожалуй, теплой волной, которая вот нас тем не менее порадует в течение недели. Температура достаточно Такие комфортные, высокие. Если по климатической норме среднесуточные температуры сентября составляют 11,5 градуса выше нуля, то сейчас они превышают норму на 4-5 градусов. Таким образом, установившиеся среднесуточные температуры выше 15 градусов можно считать летними. Ну, классического, по определению, бабию лета нет еще. Будем ждать во второй половине сентября, но, может быть, это может случиться э, в третьей декаде. Следующая волна потепления, когда придет, она, возможно, будет определяться только антициклоном. Сентябрь по температурным характеристикам выше нормы. То есть, сентябрь обещает быть теплым. Но не стоит сильно оголять свои колени и плечи, ведь иногда стоит все-таки ожидать дожди. Веста Земского, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс.